Здравствуйте. Спасибо. Я, я очень тронут, Спасибо большое, что вы пришли. Вообще у вас замечательный такой праздник, конечно. Я еще был совершенно потрясен тем, что первая улица, на которой я в Казани оказался, оказалась астрономической улицей. Я просто был специально, что ли, так подстроили. В общем, удивительное дело. Ну, разрешительное представиться для тех, кто меня не знает. Меня зовут Кирилл Масленников, я астроном, астрофизик, сотрудник Булковской оператории в Петербурге. И вот в последние несколько лет веду блог, который какую-то такую небольшую популярность имеет, мне это очень приятно. Я сегодня собирался рассказать, ну вообще, вот, знаете, у меня последние пару лет установилась такая система, Дело в том, что наша удивительная наука сейчас э, буквально каждую неделю, без преувеличения, приносит новости, которые действительно имеют большое значение ну, в истории науки, я бы сказал, в целом. Может, вы не поверите, но это так, и я надеюсь, что я сегодня это продемонстрирую теми вещами, о которых я сегодня расскажу. Вот я сегодня хочу показать несколько самых последних работ, которые все как одна имеют отношение к одной и той же теме к физике ранней Вселенной, к, к космологии, к науке о том, что происходило в Вселенной буквально в первые там, несколько миллионов, ну, нет, не будет, несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Эти данные настолько не вяжутся с нашими представлениями о ранней Вселенной, которые были у нас последние несколько десятилетий, что да, некоторые люди даже заговорили о том, что не пора ли нам расстаться с теорией Большого Взрыва, а уж, по-моему, сейчас даже маленькие дети знают, что был Большой Взрыв, что сказать, Вселенная расширяется, что галактики разбегаются и так далее. Это представление, вообще-то, на самом деле, достаточно ну, дикое и не, не, не вписывающееся в наши разумные такие ежедневные физические представления, оно лежит сейчас в основе наших представлений о Вселенной в целом. Так вот, сначала я бы хотел просто заявить, что мы так легко теории большого взрыва не отдадим. И те, кто надеется, что сейчас она рухнет, им придется все-таки немножко подождать. Вот я бы хотел, ну, поскольку здесь все-таки есть не, не только люди, которые, в общем, разбираются в этом, есть наверняка большинство таких, но все-таки и те, кто, для кого это, может быть, такая немножко новая э, тема, я хотел несколько слов сказать, э, ну, вот обратиться немножко к истории, чтобы и самому, может быть, тоже понять лишний раз, за что же нам так дорога, чем нам так дорога, это, в общем, дикая и крышесносная теория вот этот вот почтенный джентльмен, все знаете, наверное, кто это такой, это Эдвин Хаббл, американский астроном, который в конце 20-х годов, по-моему, эта фоточка относится к 2027 году, он вот как раз, знаете, есть такая шутка, он первым посмотрел на небо и заметил, что вселенная расширяется. Вот, да, так, вот он, значит, так он сделал. На самом деле, вы все знаете, что это достаточно сложная была э, работа, она в те времена лежала на границе что ли, технических возможностей этого времени. Он просто сфотографировал спектры некоторого количества галактик и обнаружил, что кстати, с эффектом Доплера спектральные линии смещены в красную сторону практически у всех этих галактик. Вот он получил такую историческую картинку это его первое, первый рисунок на основе которого, потом из которого все и развелось то, о чем я сегодня хочу говорить. Видите, Значит, по горизонтали – расстояние, э, по вертикали – скорость. И мы видим, что э, чем дальше галактика, тем с большей скоростью она от нас улетает. Тут надо еще немножко отступить назад и вспомнить, что примерно за 10-12 лет до этого, в 15 году, то есть, в общем, 100 лет назад, Появилась общая теория относительности Эйнштейна. И сейчас для нас это, я бы сказал, такое, ну, ну, такой исторический факт довольно скучный. Ну, появилась, но ну, мало ли теории появлялось. Но я хочу, чтобы вы сейчас ощутили, насколько это было ну, невероятно глубоким сдвигом в наших представлениях о Вселенной. О мире вообще, не только о Вселенной. Как сказал один знаменитый американский физик Джон Уиллер, Эйнштейн понял, что не просто есть пространство и время, сами по себе, в которых живут тела, а пространство и время определяются этими телами. И в свою очередь тела определяют пространство и время. Вот этот самый Джон Уиллер сказал э, в двух словах о теории Эйнштейна. Ее суть заключается в том, что э, тела говорят пространству, как ему изгибаться, а пространство говорит телам, как им двигаться. И вот это и есть, на самом деле, суть общей теории относительности. А, да, и вот здесь, значит, э, ну это уже более э, такая э, под, подробная диаграмма Хаббла, э, но здесь все-таки я хотел немножко еще поговорить вот об этих об этих делах. Э, Хабл, он, в общем, кто был? Он был наблюдатель астроном. Он глубокими, э, как говорится, физическими проблемами не особенно интересовался. Он установил, что галактики расширяются, галактики разбегаются, что Вселенная расширяется. Человеком, который Сделал из этого выводы, был совсем другой человек. Это был католический священник, это был Абан Жорш Леметер, который занимался глубоко математикой и физикой. И м -м, тоже в конце 30-х годов, используя уравнение, написанные нашим соотечественником Александром Александровичем Фридманом в Ленинграде в первые годы советской власти, 20-е годы, он увидел, что вселенная Эйнштейна может быть нестационарной. То есть она, вот эта зависимость между телами и пространством-временем, может быть нестабильной. То есть, что математически Вселенная может как расширяться, так и сжиматься. Пока что для Леметра это был чисто математический трюк. Было непонятно, какое отношение это вообще может иметь к природе. И тут Леметра узнал о результатах обла. И вот здесь произошла эта, этот фокус, эта химическая реакция. Леметру пришла в голову в общем, неестественная, конечно, идея, что э, уравнение несценарной Вселенной можно, э, в них можно включить параметры Хаббла и тем самым посмотреть, как Вселенная развивалась назад во времени. И вот тут он пришел к своей вот этой безумной идее первичного атома. Это, в общем, <смех> простите меня, это то, чего никто из нас не понимает. Я в том числе. Не думайте, что вот я тут стою, такой, который все эти <смех> познал, все эти вещи. Я точно так же не понимаю этого, как и вы. Больше того, известно, что Лементер приехал на Сульвеевский конгресс в двадцать седьмом году. Были такие, были такие знаменитые съезды физиков, самых знаменитых физиков всего мира. И вот он приехал на этот конгресс, он не был приглашен, он просто вот как вот сейчас пришел с улицы и подошел к Эйнштейну и показал ему свои выкладки, свои математические уравнения и сказал, что вот он пришел к идее первичного атома, из которого вся Вселенная появилась. И спросил, что Эйнштейн думает по этому поводу. Эйнштейн сказал, ну, я, знаете, чисто случайно, я сейчас привожу одну книгу об этом как раз в периоде, и там я прочел эти воспоминания Леметра. Леметра пишет, Эйнштейн сделал несколько одобрительных технических замечаний, но когда я спросил его, как он относится к этой идее, он сказал такое английское слово «abominable». Это, в общем, примерно по-русски значит «отвратное». Идея эта показалась Эйнштейну тошнотворной. Вся Вселенная находилась в точке, и потом из нее все получилось, все остальное. Эйнштейн, как говорится, не принял ее на дух. Тем не менее, Элеметтер не смутился. Он продолжал Работать. И тоже, вот знаете, тоже такой удивительный факт в истории физики: статья Алиметра, помещенная в известном всем журнале Nature, который, в общем, сегодня я несколько раз буду его цитировать уже современными работами. Это сейчас самый такой основополагающий журнал естественно всего мира. Так вот, статья Алиметра в журнале Nature имела вид такой, я бы сказал, газетной заметочки. Это было примерно 250 слов из единой формулы, и эта статья легла в основу всей современной космологии. Удивительное дело, я бы вот даже просто посоветовал бы вам поднять этот номер журнала Nature от 1931 э, -го года и посмотреть на эту замечательную статью. Так вот, что же дальше? А, я продолжаю объяснять, почему мы не отдадим теорию Большого взрыва. Что же было дальше? Теории, э, идею для метра подхватили несколько групп исследователей. В частности, э, было две конкурирующие группы. Удивительно, что обе группы руководи были руководимы, э, ну, может быть, не совсем русскими людьми, но людьми, связанными с Россией и Советским Союзом. Одной из групп руководил Георгий Гамов. Может быть, кому-то из вас это имя известно. Это был удивительный физик, очень яркий. Кому принадлежит несколько очень крупных идей вообще в истории науки, в том числе идея генетического кода. Но в данном случае, да, кстати, он был невозвращенец. Он в 30-е годы сбежал за границу, причем тоже каким-то таким авантюрным образом. Он сначала на лодочке отправился из Крыма в Турцию с женой вместе. Они сели в лодочку и поплыли, значит, погребли. Из Крыма в Турцию, но не догребли. Ветер не в ту сторону подул, им, им пришлось вернуться обратно в Крым. Вот. Но через пару лет он поехал на конференцию и там остался. При этом он сильно очень подвел, его не хотели выпускать. Кто-то чуть, чуть ли даже не, чуть ли не Йоффе за него поручился, и тот знал, что за него поручились, но остался там, и, в общем подвел, конечно, тех, кто из него поручился, но с тех пор он работал в Америке. И вот он был руководителем одной из этих групп. А руководителем второй группы был Яков Борисович Зельдович, знаменитый советский физик, трижды герой соцтруда, отец атомной бомбы советской. Вот он, значит, устав от работы над бомбой, стал заниматься космологией. И вот они предлагали конкурирующие идеи. Гамов считал, что первичная вселенная, вот эта, которая появилась из Большого взрыва, была горячая. Она была раскалена до очень высокой температуры. Яков Борисович считал, что она была холодная. И началась конкуренция этих двух математически хороших идей. На уровне формул они обе были хороши. И тут было получено решающее доказательство, которое дало преимущество одной группе перед другой. Это было открытие, многие, конечно, знают, что я сейчас скажу, ничего не поделаешь, это было открытие реликтового излучения. Было открытие остывшего за 14 миллиардов лет со время большого взрыва. Излучение, которое когда-то было горячим, но за это время остыло, можно сосчитать, какая у него сейчас температура, и можно его измерить. Тоже с этим связана одна анекдотическая история. Ничего, что я такие анекдоты сегодня рассказываю, это вы не, не против, но это, по-моему, интересно. А, она связана с тем, что это, это излучение было открыто в Пулкове, в нашей обсерватории, в 1957 году. У нас был такой аспирант Тигран Шмаонов. Он занимался радиоастрономией, тогда это была Волгария наука, и он калибровал свою микроволновую антенну по фону неба. Он установил, что имеется неустранимый фон, на температуре 3 Кельвина, который непонятно откуда идет. Но в те времена в России, в Советском Союзе, еще пока не очень сильно обсуждали эту теорию большого взрыва. И никто, в общем, как-то не заметил. Ну, мало ли, аспирант что-то там намерил, непонятно что, в общем, ну, мало ли чего он там мог намерить. Поэтому никто не придал этому большого значения. Он написал статью журнала, был такой советский журнал Приборы и техника эксперимента. Он не переводился на английский язык, ну, в общем, был такой, технический, я как-то видел его. Вот. Написал статью, об этом все забыли. Через 10 лет за такую же работу Пензис Уилсон соединенный Соединенных Театр, получили Нобелевскую премию. Они сделали ровно то же самое. Ровно то же самое, но у них была хорошая сопутствующая э, теоретическая группа, которая объяснила им, что они наблюдают. Короче говоря, Ишмаонов и, и принцесс Уилсон получили бесспорное доказательство того, что первый – большой взрыв был, второе – что он был горячим. И дальше последнее, может быть, вот последний эпизод, я уже вас немножко утомил, последний эпизод вот этой вот истории. А в нем теперь будет, да, вот это вот как раз люди, о которых я говорю, вот это Эйнштейн и э, Леметр. это первая статья Леметра, о которой я вам только что сказал, видите, какой она имеет такой не, не особенно почтенный вид. Да, это Александр Александрович Фридман, который написал уравнение э, нестационарной вселенной. Это Гаммов, которого я тоже рассказал сегодня. А вот это следующий персонаж нашей истории. Кто-нибудь узнал его? Никто не узнал. Это Андрей Дмитриевич Сахаров. Наверное, знаете такое имя. Да. Это Андрей Дмитриевич Сахаров. Правда, он молодой здесь. Во времена, о которых я собираюсь говорить, он был гораздо старше. Но он сделал еще одну удивительную вещь. Он сообразил, что вот в этой молодой вселенной, в которой нет еще ни звезд, ни галактик, ничего, не есть просто, э, ну, можно сказать, суп, состоящий из протонов, электронов и нейтронов. Больше ничего, даже атомов там еще пока не было. Он сообразил, что в этой вселенной обязаны быть неоднородности, которые будут распространяться как звуковые волны. По сути дела, это звук первичной вселенной. Это голос первичной вселенной. Это романтический звучит, правда? Да? Тем не менее, это оказалась очень красивая математическая модель. Он сосчитал спектр частот такого голоса. Это называется акустическое колебания Сахарова. Это он сделал еще в 60-е годы XX -го века. И, забегая вперед, я могу сказать следующее теперь. Вот этот спутник, который вы сейчас видите э, на картинке, это спутник Планк, запущенный Европейским космическим агентством уже в первое десятилетие нашего тысячелетия. Он как раз занимался тем, что он измерял неоднородности вот этого реликтового излучения. И вот что он получил. Вот эта карта реликтового излучения по всему небу. И если обработать это излучение по идее Андрея Дмитриевича, то получается вот такой спектр, который совпадает с тем теоретическим предсказанием, которое Сахаров сделал в 60-е годы. Вот это, по-моему, удивительная история совершенно. Во-первых, сама эта прекрасная, блестящая идея о звуковых колебаниях первичной вселенной, принадлежавшей Сахару, но что самое удивительное, что она сработала и что реальная, вот эта реальная экспериментальная кривая, что она по сути дела, содержат сейчас все имеющиеся у нас знания о нашей Вселенной. Там есть, э, ну, да, Это долго рассказывать, я не буду сейчас этого говорить, но этот график можно э, интерпретировать так, что из него можно вытащить и кривизну нашей Вселенной, и количество темной материи, и э, общее количество массы и так далее. У меня там есть даже несколько кар картинок, которые я сейчас просто не буду показывать, потому что вот они все на самом деле, потому что это долго сейчас все объяснять. Главное, я, собственно, хочу закончить это затянувшееся выступление вот чем. У нас очень веские доказательства того, что большой взрыв был, как бы, каким бы диким он ни казался. У нас есть прекрасное описание существующей Вселенной на основании э, акустических колебаний сахара, И э, если у нас из-под нас эту табуреточку выбить, то наука наша окажется в очень э, неудобном положении. Нам нечем заменить эту идею. А теперь перейдем собственно, к тому, чего ради я и собирался э, вот, показывать вам эти последние данные. Вы прекрасно знаете, что в этом году запущен э, американский новый космический телескоп, космический телескоп Джеймса Уэбба. У него огромное 6,5-метровое зеркало. Он летает в точке Лагранжа, а не в верхней атмосфере Земли, как телескоп Хаббла. Он летает действительно в очень далеком космосе. И он предназначен для инфракрасных наблюдений. Он видит излучение, которое глаз не видит. Он наблюдает не в оптике, а в инфракрасном диапазоне. Это как раз очень важно наблюдение ранней Вселенной, потому что из-за красного смещения из-за очень большого поглощения полевого все галактики ранней Вселенной очень красные. И благодаря тому, что у телескопа Кремса очень чувствительные современные приемники и огромное зеркало, и он летает за атмосферой, он видит глубину Вселенной настолько далеко, насколько ни один другой космический, ни космический, ни наземный телескоп заглянуть не могли. И вот тут-то пошла череда вот этих вот непонятных вещей, о некоторых из которых я вам сейчас расскажу. Можно их как бы в двух словах описать так. Систематически постоянно получаются данные, которые говорят о том, что на самых ранних этапах существования Вселенной уже были развитые звездные системы, Содержание металлов высокое в атмосферах звезд. И э, э, третье, но не последнее, это массивные черные дыры, которые неизвестно из чего успели образоваться. То есть еще раз, может быть, я как-то немножко косноязычно это все излагаю. Основная идея в том, что сейчас наблюдательные данные Джеймса вебба все время говорят о том, что слишком рано образуются в космосе звезды галактики и черные дыры непонятно как они могли так рано образоваться вот это и есть причина по которой некоторые поднимают руку что называется на святое на наш большой взрыв вот но сейчас я вам конкретно покажу какие это работы так вот это первое это работа видите 22 февраля 22 февраля в Nature. Шесть галактик на красном смещении от семи с половиной до 9. Ну, может быть, кому-то не, не очень привычно в этих терминах оперировать. Я на всякий случай, простите, кто знает э, об этом, поскучайте немножко. Э, значит, э, у нас расстояние мы привыкли оценивать не в, э, в световых годах, <coughs> что было вообще-то удобнее, а в величинах красного смещения. Это, ну. Специфическая величина ⁇ это, собственно говоря, и есть то самое смещение доплеровской линии, которое показывает нам, насколько далеко находится галактика. Чтобы долго об этом не говорить, я просто сразу скажу, что вот такие красные смещения ⁇ это примерно 12-13 миллиардов световых лет. А вы, надеюсь, помните, что большой взрыв был 13,6 миллиарда лет назад. То есть это речь идет о галактиках, возраст которых достигает примерно э, ну, 400-500 миллионов лет после Большого взрыва. Вам можно сказать, что это очень много. Это очень-очень мало. Это, этого никак не могло бы быть по всем расчетам, чтобы могли сформироваться вот такие галактики. Обратите внимание на массы. 10 в 11 степени Солнца – это вообще-то масса нашей галактики. нашей галактики. У нас в галактике примерно 200-300 миллиардов звезд. Собственно говоря, это вот этот самый порядок величины. Каким образом такая мощная галактика могла образоваться через 300-400 миллионов лет после Большого взрыва, это никакие э, модели не э, говорят об этом. Вот смотрите, как это все выглядело. Ну, я понимаю, что тут ничего не видно. Ладно, вот так будет чуть-чуть получше. Вот это крупным планом. Вы понимаете, что речь идет, когда нам говорят слово «галактика», мы представляем себе сразу такую красивую спираль, там, ну, как туманные синдромеды, там, всякое синдромеды, там спиральные ветви. Это галактики, которые находятся на таких расстояниях, что мы видим их, как исчезающие маленькие пятнышки. Никакой структуры конечно, разлить мы не можем. Все, что можно сделать, это увидеть цвет, увидеть, э, может быть, какие-то спектральные линии, но в этих, кстати, галактиках спектры не измерены. И вот это возможная причина того, почему такие странные данные. Это расстояние определено, это Z определено не по смещению линий, это, так называемое, фотометрическое красное освещение, которое определено по положению баймерского скачка в спектре. Ну, простите, что я в эти технические подробности лезу, но если в двух словах, то... Телескоп э, Джеймса Уэбба эту галактику наблюдал не спектрально, а в фильтрах. В таких среднеполосных фильтрах. Ну и представьте себе, сейчас вот я вам покажу. Вот видите, вот спектр э, вот красной линии э, обозначен спектр. Ну это какой-то звездный спектр, э, неважно. А вот эти серые э, прямоугольники, ну, или серые такие вот площади, это полосы пропускания фильтров. То есть мы можем очень приблизительно по распределению полос пропускания фильтров судить о том, как распределена энергия в спектре. А в спектре есть скачок сильный. Вот он тут как раз виден, видите, вот, вот это баймерский скачок. И мы не можем детально посмотреть какие там линии, но что у нас вот в этом фильтре такая интенсивность, а в этом вот такая, это мы видим. И, значит, можем примерно судить о том, где у нас бальмировский скачок. Но систематика может быть довольно большая. И это может объяснять такие странные результаты, которые мы тут вот получили. Вот. А. Следующий э -э, фокус. Тот же самый телескоп Реймса Уэбба э -э, открыл галактику ранней Вселенной из аномально высокой металличностью. Ну Что такое металличность для звезд? Я хочу вам напомнить, астрофизики тут тоже вот, как-то не так себя ведут, как нормальные люди. Для нас металлами называется все, что тяжелее водорода и гелия. Все остальные элементы системы Медилеева, углерод, э, там, э, кислород, все остальное, это мы все называем металлами. И металличность звезды — это присутствие вот этих вот э, элементов тяжелее, там, э, э, гелия. Так вот, э, вот какая очень интересная работа. Тоже, видите, э, это 20 февраля. Эта галактика с необычной высокой металличностью. Она видна не сама по себе, она видна вот таким вот образом. Может быть, некоторые из вас слышали такое э, удивительное выражение «Кольцо Эйнштейна». Есть еще более такое, ну, парадоксальный, Крест Эйнштейна. Что это такое? Это результат гравитационного линзирования. Ну, представьте такую ситуацию. Вот мы наблюдаем скопление галактик сравнительно близко к нам во Вселенной. За этим скоплением галактик далеко лежит какая-то другая галактика на границе наблюдаемой Вселенной. Излучение от этой далекой галактики по пути к нам Испытывает влияние поля тяготения скопления галактик, которая лежит на, на полдороге. Из-за того, что масса этого скопления очень велика, излучение далекой галактики линзируется. То есть близкое скопление играет роль буквально оптической линзы. И благодаря этому усиливается причем неожиданно сильно усиливается. Вот это излучение далеких э, галактик ранней Вселенной, которые, мы, которые находятся за вот этим скоплением. Вот именно это здесь и получается. Вот то, что вы видите как кольцо, это и есть линзированный свет далекой галактики, размазанный по вот такому вот колечку, образованному этой э, линзой. Вот. Мы умеем сворачивать это изображение, то есть мы умеем восстанавливать по этому кольцу, умеем математическими методами обратно выводить это дело в изображение исходной галактики. Конечно, там могут быть какие-то отклонения, но, в общем, мы умеем это делать. И самое главное, мы можем измерить спектр. Вот это и было сделано, и результат был тоже удивительный. То есть я не буду сейчас приводить цифровые значения отношений, но, короче говоря, вот, кстати, это фотометрическая картинка как раз вот этого кольца Эйнштейна, и вот видите, вот здесь вот, вот это вот э, вот эти два пятна это одна и та же галактика которая линзировалась вот этим центральным скоплением вот. это два ее изображения э, содержание металлов соответствует примерно солнечному возраст галактики приблизительно 1 миллиард лет после Большого взрыва. Снова, не совершенно непонятно, каким образом, за такое время успели образоваться все эти металлы. Вот мой э, коллега на одной из предыдущих лекций, э, вот здесь же, в соседней аудитории, он рассказывал о Солнце, и он напоминал о том, что все элементы, э, какие только у нас есть, кроме водорода и гелия, это результат э, термоядерных реакций в недрах звезд. То есть он лишь раз напоминал то, что все уже тоже хорошо помнят, что мы все состоим из атомов, которые когда-то были в недрах звезд. Так вот, для того, чтобы эти атомы появились, должно было пройти несколько поколений звезд, которые постепенно бы эти атомы, как говорится, сварили в достаточном количестве. Как они могли свариться для этой галактики, совершенно, снова-таки, непонятно. Факт номер два. Вот это ее спектр, кстати говоря, и вот в нем видны те самые линии, металлов о которых я говорю вот здесь вот видите вот вот, вот они вот да вот третий факт это буквально вот э, неделю назад вышел номер э, monthly notices э, журнала британского королевского астрономического общества где есть две вот таких вот это уже не телескоп тэмс уэбб а это измерения, которые сделаны на знаменитом очень большом телескопе, это официальное название, VLT, Very Large Telescope, вот. в Чили. Это обсерватория Европейской Объединенной Европы, куда мы, к сожалению, не, не вошли. Вот. И вот получены такие Вот это, кстати, вот этот комплекс. Ну, очень многие видели уже это изображение, видите, это четыре огромных... 8-метровых телескопов, которые работают как одно целое, работают еще и с адаптивной оптической системой, вот эти луч лазера, который зажигает искусственную звезду в небе, и она позволяет корректировать изображение для, э, для телескопа, корректировать искажение э, волнового фронта в атмосфере Земли. Вот. И вот что они сделали. Попытаюсь эту картинку объяснить. Значит, смотрите. А, вот это далекие квазары. А вот это галактики, которые лежат между этими квазарами и нами. А вот здесь где-то находимся мы. Это лучи зрения, которые идут от квазаров э, к нам через эти галактики. Галактики лежат на луче зрения. Благодаря поглощению света э, квазаров в э, этих галактик мы можем э, делать э, выводы о количестве углерода, в атмосферах этих ну в в голове этих галактик Оно оказывается очень сильно меняется причем тоже вот как я уже сказал на вот такую несусветную величину то есть э, в пять раз за 300 миллионов лет еще раз хочу сказать 300 миллионов лет это очень короткий промежуток за это время количество углерода выросло скачкообразно что привело к этому это видимо те же самые загадочные процессы которые приводит и к образованию звезд очень быстрому, и к тому что вот, э, в, в предыдущем к тому что металличность растет то есть все это ложится в одну и ту же лузу пока мы не знаем какова причина этого дела вот такая красивая картинка видите здесь показано как растет количество этого углерода ну это такая э, инфографика видите вот это вот э, Здесь его совсем нет, а вот он появляется в, в, в огромных количествах. Непонятно почему. Четвертая работа а, в, той же, в том же номере здесь а, обнаружена в ранней вселенной галактика с темпом звездообразования примерно полторы тысячи солнечных масс в год. А знаете, какая в нашей галактике скорость звездообразования? Примерно одна солнечная масса в год. Вот это нормальная скорость звездообразования. В полторы тысячи раз больше рождается звезд в этой галактике ранней Вселенной. Что вызывает такую скорость звездообразования? Тоже mm -hmm. непонятно. Это вот тоже совсем недавняя работа. 24 февраля. Это, значит, не, видимо, не будет пока или будет сейчас политика. О, смотрите. Да. Это... Эм... Телескоп, на котором сделано это открытие, это знаменитая антенна Альма. Э -э но ну, ко кооперация -ко объединенной Европы, Соединенных Штатов, и Южной Кореи, Японии, э -э установленная в Чили, и вот она как раз э -э выполнила эту э работу. Вот. Э -э ну, это красивая картинка активного галактического ядра, но это не то ядро, которое измерялось. То ядро, которое измерялось, выглядит гораздо, гораздо более спокойно. Вот фотография из работы, которую я цитирую. Видите, ничего особенно красивого здесь нету, но скорость звездообразования совершенно фантастическая. Вот. Значит, вот уже четыре подряд непонятных факта, которые все, с моей точки зрения, имеют одинаковое происхождение. И, наконец, последняя новость. Вот это, честно говоря, это для, для меня самого подарок. Это подарок вам тоже. Потому что я буквально... Вот я приехал сегодня утром в Казань, пришел в гостиницу перед тем, как идти сюда. И только что мне прислали релиз из Европейской Южной обсерватории. Это сегодняшний релиз. Кстати, имейте в виду, что он под эмбарго публикация будет только 27 числа, поэтому, пожалуйста, не публикуйте, не, не давайте интервью корреспондентам западных газет, чтобы они не успели это все опубликовать. Это самый последний, самая последняя работа. На той же самой Альме зарегистрировано рождение протоскопления галактик в ранней Вселенной. Кстати говоря, это сделано на основании эффекта Синяева-Зельдовича. Ведь Рашид Алиевич Синяев, вы, конечно, все знаете, он из Казани, он уроженец Казани. Это сейчас, в общем, как бы величина номер один в нашей отечественной астрономии. Вот, академик и все такое, директор Института Мак Макса Планка в Германии. Вот. Так вот, еще в 70-е годы он вместе со своим учителем Яков Зельдовичем, о котором я уже сказал сегодня, он открыл этот замечательный эффект. Сейчас мы уже После того, что, что я сказал, вы лучше поймете, в чем этот эффект заключается. Это рассеяние реликтового излучения на горячем газе вокруг галактик. Значит, ну, вот сейчас тут будет такое тоже кино. Сейчас я вам его покажу. Вот. О, смотрите. О, это реликтовое излучение летает, видите? Ну, это, конечно, картинка такая, но... мультик, ну, мультик, но просто, чтобы было понятно. Вот. И вот смотрите, что получается. Вот там горячий газ. Вот он виднеется. Видите? Облако горячего газа, вот. вот. это бегают его электроны с большой скоростью. Фотоны реликтового излучения летают там вокруг. Электроны очень горячие. Температура этого газа несколько сотен миллионов Кельвинов. Эти электроны реликтового излучения холодные. Простите, фотон реликтового излучения холодные. Они, проходя через этот горячий газ, Энергию от электронов отбирают, и на этой длине волны, на этой длине волны в спектре рентгеновского излучения получается дырка. Мы как бы видим яму в распределении рентгеновского излучения, потому что э, оно нагрелось э, от этих горячих электронов. Вот. Это и называется эффект Симеониевиц-Ледовиц. Почему это помогает нам видеть горячий газ? Потому что в этой области пространства, которую мы наблюдали, гигантские скопления горячего газа, которое породит в дальнейшем скопление галактик. Это все тоже в ранней Вселенной происходит. Но сам этот горячий газ очень разреженный, поэтому мы его не видим. Мы не видим его как излучающий газ, он очень, э -э, его плотность очень маленькая. А вот благодаря тому, что на нем рассеиваются фотоны электроизлучения, мы видим вот это облако. То есть вот это красивое облако, которое вы сейчас видите, мы не видим его в оптике, мы вообще не видим его, но мы видим, что в этом месте образуется дырка в распределении реликтового излучения. Вот. То есть, еще раз, мы наблюдаем на очень раннем времени, это примерно 10 миллиардов световых лет, мы наблюдаем на наших глазах буквально появление протоскопления галактик, которое. Опять-таки, очень рано там образуется. Вот эта последняя работа, последнее кино, такое вот красивое. Это уже не настоящее наблюдение, конечно. Это такой ну, чисто рекламный материал, который вместе с этим релизом пришел. Вот. Вот это все.